очень хочу передать слова благодарности всем жителям нашего города, всем, кто откликнулся, всем, кто не оставил где наш дом, то есть наших, моих, меня, моих соседей. Я даже не знаю, низкий поклон вообще наши людям. Я всегда знала, что в Нижневартовске самые добрые, самые отзывчивые люди. Эта ситуация лишний раз просто это подтверждает. Мне, я, я горжусь тем, что живу в таком городе воссоединяться с такими людьми просто всем огромное спасибо низкий поклон чем конкретно помогли помогают всем Мне, то есть помогают и детскими вещами подгузниками игрушками помогают кто-то деньгами всем всем все вот знаете всем всем всем подряд вот, вообще не оставляют настолько у нас люди очень отзывчивые очень добрые и только, только горжусь тем что живу в этом городе с такими всем огромная благодарность.